Друзья, рад приветствовать у себя на канале и сегодня я вам хочу объяснить, что такое спонсорство. Есть 5 уровней в данном моем канале. Первый уровень это упоминание о каждом спонсоре, хотя оно будет доступно в каждом видео. То есть я в видео напомню о каждом спонсоре, который участвует в данной рубрике. Следующий уровень, второй у нас идет, это ранний доступ к теме контента. То есть вы можете с ним ознакомиться, то есть с описанием и внести возможно какие-то свои предложения, на которые я пойду и мы совместно э, сделаем в принципе контент. Третий уровень является собой... Третья тема – это доступ к контенту, то есть вы получите промо-видео, точно так же можете ознакомиться, но уже более подробно и даже возможно сделать какие-то свои поправки, если это будет касаться темы. Четвертый уровень влечет за собой – то, что вы можете поучаствовать в моем контенте, вместе записать видео, получить общую выгоду, если вы ведете какой-то YouTube-канал, при, прибавите себе контента. И естественно это будет плюс на развитие канала Ну и конечно же последний уровень Это рекламное видео Это конкретно вашего контента Либо же продукта не имеет значения Вы можете это сделать Полностью ваше техническое задание Со всеми вашими требованиями И все эти спонсорские действия Влекут за собой тем, что вы подписываетесь И ваша оплата будет заниматься ежемесячно Как в принципе действует любая подписка Поэтому вот как-то так. Всех рад приветствовать. Мне будет очень приятно и готов с вами работать.